Здравствуйте, дорогие мои друзья Ну видите, с греча, с греча обещал провести прямой эфир А сил-то маловато, маловато сил Но, думаю, чё ж это, как говорится, слово надо держать Почему бы вечерком нам с вами не поговорить о жизни О, кино, корм, известные Таня, Наталья, Оксана Артем, да, доброй ночи Ну, у кого чего, у кого чего У нас уже ночь, запомнишь А мы с вами же полуночники, поэтому Ну, Роза, Наталья, Ольга Привет, привет И сейчас, знаете да, в общем-то, так не планировал, потому что Что-то подустал сегодня, много, много снежных дорог много всяких вещей, мастер-карт, много снежных вещей, но сейчас вот почитал сообщение шамана для меня. Знаете, как, вот как человек чувствительный чувствует, когда, знаете, ну как бы душа немножко не на месте, чувствуешь какую-то свою слабость, и вдруг уже не первый раз шаман так угадывает. Знаете, пишет вот. Все нормально, не расстраивайся, мистик. А с чего? Откуда он узнал, что я расстроен и прислал мне композицию. Такую ну, симфоническую музыку. И это, знаете, большой знак для меня, потому что я знаю, э, понимаю, что он помнит. Он помнит те миры, откуда он пришел. И это означает осознанность, большую осознанность, несмотря на то, что его пишут, что не падать духом, ребята. И еще кое-что, что, что я вам читать не могу. Не имею права. Но шаман чувствует время перемен. Время перемен идет на обострение. И. Знаете, те, кто говорит, что все предопределено, все уже известно, все уже, все уже известно, что произойдет Дураки они все Ничего не известно А все происходит в этой вселенной волнами И есть множество вариантов развития событий И в этих вариантах можно, можно увидеть их Можно заглянуть на месяц Можно до 2-3 месяца заглянуть На год уже сложнее Но времена предстоят Действительно сейчас нам жестокие То, что в чем-то 20-й год нам показался Не сахар а 21-й будет сложнее Поэтому мы В чем-то должны быть готовы Когда мы готовы Что произойдет Мы ничего не боимся, друзья мои а вы тем более, вы люди, так сказать, мистически настроенные И многие из вас практикуют Хотя, конечно, к сожалению, к большому моему сожалению Я чувствую, что многие теоретики Мы все время, видите, что-то смотрим, что-то слушаем И думаем, что мы занимаемся чем-то А на самом деле мы часто кружимся на месте мы реальную деятельность, реальную практику путаем с интересом к ней А сейчас время практиков Не теоретиков, не тех, кто знает в теории, как бы хорошо что-то было сделать А именно практически работать Практически работать И время наступает магическое, действительно время шаманов и чье намерение, чья сила духовная сильнее, не физическая, не не оружие, не власть, а именно сила намерения, у кого она сильнее, то ты сделает этот мир таким, какой видится. И много много раздоров, знаете. И ко мне люди какие-то обращаются Часто хорошие я вижу э, Гордыню Вот эти вот Какие-то Жесткие слова А на деле силы нету Так, мистик, правда, что Эти практики не работают по большим праздникам Типа Рождества Все зависит от вашего намерение от силы вашей поэтому я всегда вам говорю что надо работать над собой не рассчитывать на чужую силу даже в чем-то не рассчитывать на какое-то объединение потому что часто объединение людей в последнее время это <coughs> свара внутри люди объединяются вроде хорошие люди и начинается вот этот дележ кто там кто умнее кто главнее кто еще что то а Осознанности нету, и получается все эти объединения как бы самоуничтожаются Изначально, изначально они не жизнеспособны Потому что нету идеи объединяющих, а есть много эго, много гордыни И они губят сами себя И подрывают у остальных уверенность, что можно что-то сделать Поэтому, знаете, вот кажется, вроде, мы многие поддерживаем шамана А реально, когда подходит какой-то критический момент, никого нету рядом Никому, единицы Хотя, видите, сколько людей по всему миру поддерживает его Вот оно, это объединение И... Сейчас, сейчас очень важно, очень важно поддержать шамана, потому что шаман выполняет сейчас очень важную работу за всех нас. Вот она не видна, вы не чувствуете, не знаете, потому что он не афиширует, там, не, не говорит ничего. А работа, вот если вы почувствуете со стороны Якутии, как вот это вот идет, то есть это он пытается. Оттуда очистить всю страну Намерением своим Волей своей Основная работа не видна Потом ее уже, знаете Кто-то скажет, что это сделал он Кто-то еще что-то Эх, шаманы с автоматами Круче шаманов бизонных Нет, дорогой Игорь Кажется, что сила оружия Оружие, знаете, вот даже э, в армии Оружие стараются держать, знаете, в оружейных комнатах под замком И выдается только в караулы Да и то там, с очень многими ограничениями Потому что часто оружие стреляет в тех, кто держит его в руках То есть, знаете, сколько людей вот, погибает от дружественного огня, так называемого ну, во время боевых действий То есть от своих Не специально, а случайно То есть когда люди находятся в стрессовой ситуации, в панике И начинают садить во все стороны То часто погибают больше своих, чем чужих Так бывает Если посмотреть статистику То очень часто и бомбы, и мины падают на своих Поэтому, знаете, с автоматом еще надо уметь обращаться Поэтому часто, знаете, какие-то большие массы военных Они больше, больше сами друг друга перебьют И если внести в них какую-то панику Поэтому а намерение, оно не видно Вы его не поймаете, не определите металлоискателем Магическую силу вы тоже не можете поймать Ну, она отслеживается Отслеживается, но Время время друзья мои наступает достаточно жесткое. 6 января все решится в сша силы света но ну, вы все надеетесь знаете что придет кто-то придет кто-то и что-то решит нет это не так это не так должны решать действительно Ох, Надежда, почему-то подумал, что вы не станете проводить стрель, наверное Да, друзья мои, я не собирался вот, Но э, Прочитал вот сообщение от шамана И это сподвигло на меня Потому что я понимаю, что время перемен наступает Действительно наступает, вот оно Мы уже в нем живем Вы думаете, что оно должно наступить? Оно уже идет Вот эта волна идет Эта волна достаточно жесткая И Надеюсь, как говорится Отсидеться Где-то там в галерке И посмотреть, что это произойдет Для многих будет сюрпризом Что будет происходить Поэтому Наверное Сейчас я немножко, знаете, не на драйве Поскольку Множество таких странных событий Произошло в последние несколько дней И еще я даже не, не объединил их в единую цепочку вот меня Тут Собака тоже, тоже все время лежит рядом со мной Тоже знак такой Когда такие сложные времена, она вообще не отходит от меня Осознает она это или нет Но прямо все время держится и днем, и ночью прямо рядом Сидит, стоит, принимает на себя Многое А мне не хотелось бы, чтобы она принимала Ну, у каждого своя карма Своя задача Что сейчас В верхах Ну, некоторая паника царит Это да Это да, друзья мои Что Мы с вами вот тут все время говорим О черном колдуне Что его уход внес Огромные коррективы Вот в, это, в эти события это тоже, да, действительно Это я понял По вот такой Действительно они паникуют И те, кто контактировал с колдуном Сейчас паникуют Паникуют Потому что уже Ну уже, уже есть ушедшие Уже уходят люди, так сказать Ну не первого эшелона Но второго эшелона Начинают прямо один за другим идти И Все эти люди понимают Что Ну их Объегорили Они Они заплатили за собственное За собственное унижение И собственную гибель И вот это Еще вдвойне обидно Эти хитрые, ловкие которые, У которых у самих там, ну, Руки как говорится обогрены они понимают, что на каждого хитреца найдется еще еще более ловкий человек И это действительно так И сейчас они ищут методы, как попытаться снять Различные методы В том числе, видите, я оказываюсь в этой ситуации Но чем я могу помочь? Я же, вот, видите, просто болтаю Но... Они думают, что Ха -ха, я могу это сделать А разве, разве это так, скажите мне? Нет, конечно А если это не сделать То, сами знаете Есть, есть выбор Есть выбор, который легко или нелегко сделать Так что, если, друзья мои А вдруг Вдруг в ближайшем времени а Мы с вами не сможем увидеться То, как говорится Не поминайте лихом Да У вас уже 650 человек Вы вместо того, чтобы Практиковать только это только сидите в интернете, кнопки жмете А сейчас время, время практиков Ох, как можно в это время поднять силу свою Ну давайте, какие-нибудь вопросы поотвечаю Ходят охранники Ну это энергетика, это они, знаете, охранников как бы в топку бросают Понимаете? Этими душами они пытаются откупиться И будет еще больше Это не охранников, но они пытаются откупиться Это есть такая методика Есть такая методика Так, немного феи Вам звонят люди с печатями колдуна Они готовы дать все Или они это делают на всякий случай Ну, знаете, друзья Некоторые из этих людей понимают всю серьезность Некоторые думают, что это шутки Ну, не шутки, а так вроде То ли есть, то ли нет Но есть люди, которые знают реальную силу Которая была у этого колдуна Это же не просто там разговоры А реальная сила И, конечно, для них это понимание, что И они знают больше То есть вот знают кто ушел почему ушел и что, что происходит поэтому действительно многие из них готовы отдать все но если вы думаете что печать э, черного караванщика может снять кто-то другой ну вы ошибаетесь что это, это не шутки это не крэкспексфекс Обычно печать может снять тот, кто поставил эту печать. Но сами понимаете, что не буду говорить. Не буду. Лучше, лучше давайте вопросы, ответы поговорим, о а то что-то я сегодня, видите, так немножко кисловато, потому что. Ладно, так, Лёля, что там, Лёля Ночью жгла костер и кто-то дважды рыкнул Что это значит? Да, бесы ходят вокруг костра, а бы нет Так, хорошо, не бойтесь Так, надо им еще печати подбросить, чтобы наверняка Не волнуйтесь, знаете, тут не надо много Печати черного каравана, я их Уже, то если я их различал смутно То сейчас, знаете, они мне прямо в глазах стоит, хотя это такие достаточно маленькие символы, в отличие от обычных вот печатей, которые лепят, это очень очень маленькие такие вещи и и снять их затруднительно. Ну во всяком случае пока, пока затруднительно. Есть Практиковать нужно, а как как вы думаете? Я ни разу не снимал печати «Черного каравана», но есть люди, которые заслуживают, не заслуживают их Которые попали по, по случайности, хотя случайности не бывает Возможно, этим людям и надо идти Что за история про Герду, расскажите, мистик Ну, сами понимаете все не случайно, и Герда ко мне попала И сейчас она несет вот эту службу Кажется, вот что там, что бесполезно Нет, нет, это, это, это таинственная собака не, не могу вам рассказать Сейчас как-то отдельно, наверное, может быть Может быть, да, энергии, шар Уважаемый мистик, хоть что-то проясняется с наследством черного колдуна а Как же, все, все уже ясно, все уже ясно Колдун уже на месте, он уже прибыл туда, куда его надо И теперь встречается с просертыми объятиями тех, кто идет за ним А этот караван будет сейчас тянуться достаточно такой длительный срок Он успел действительно за короткий срок набрать набрать достаточно такой серьезный серьезный караван я восхищен его профессионализмом в этом плане восхищен потому что настолько продуманность четкость выполнения хотя все это вот все эти ниточки так складываются я признаю его мастерство в этом плане я нахожусь в восхищении что так что за пессимизм, мистика? Нет, пессимизма нету Не волнуйтесь Пессимизм это, в общем-то, отсутствие энергии А я просто, как говорится, вижу варианты событий Ну вот, ненадолго Я вам не какой-нибудь, не какая-нибудь Кассандра А вижу там события, там где-то месяц-два Они могут поменяться, но я понимаю, что они будут непростыми И знаете, вот часто от каких-то людей Зависит, чтобы они свершились и не свершились Людей вот странных абсолютно Вроде как, знаете Это наш шаман Это, это гончар Это те, кто помогает гончару Это орден 12 Это Другой орден, который Который я тоже знаю и в котором состою который, Члены которого Находятся на всех континентах Этой планеты Все это Вот эти нити Они Они должны или вытянуть Или вытянуть этот мир Из той ситуации Которая происходит Или у них не хватит сил Поэтому Так, мистик, мы увидимся в других мирах еще Ну а как же, а как же Вы не волнуйтесь, я тоже свои обязанности-то знаю И караван вверх тоже, он уже движется туда Некоторые люди уже ушли, некоторые души Поэтому не волнуйтесь, что бы ни было со мной или с вами Наше вот это воплощение Это всего лишь один маленький день во, во, всем, во всем этом Вы помните все свои дни? Конечно, нет, только замечательные Поэтому не волнуйтесь Это ничего страшного такого и нет Это наоборот интересно в чем-то Поэтому увидимся Ну, раньше-то мы это, сумели увидеться И сейчас, значит, все, все будет Все будет, некоторые из вас помнят мне все говорят, о, мы тебя видели Но никак не вспомнят, где и когда А знаете, а сегодня я понял, что и шаман помнит Где мы виделись с ним В каких этих... Меня это удивило Я, я думал, он увлечен все-таки больше Поминает, вспоминает вспоминает. И сейчас важный момент Когда мы, мы переходим в новую эпоху И Вот от вас нужна осознанность Осознанность и понимание Не какое-то шапкозакидательское настроение А именно Работа над собой Вот вы ночами сидите и тут Смотрите Выступления Таких дурней типа меня А вам надо практиковать Пока не поздно Поддержать свою энергетику Энергетику своего дома, своей семьи Заключить мир внутри себя Заключить мир внутри своей семьи Чтобы пережить этот сложный момент Вот именно этот момент поднятия вибраций Не какие-то пустые разговоры Вот это там, а мы там Надо Надо сделать Так Нам бы только ля-ля Да, согласен Согласен Давайте сделаем защиту шаману Поставим куполы, и щиты вокруг Дорогая Светлана Все эти куполы, и щиты Они неэффективны На них расходуется много энергии Обойти их ничего не стоит Нужна динамическая защита Динамическая защита А шаману действительно силу своего сердца Как бы вот Доброе пожелание Это запросто, запросто Надо поднимать для кого-то магия, для кого-то другого защищенная техника Да Да, здравствуйте, дорогие мои друзья Мистик, приветствую, что ты знаешь про звучание гусли и балалайки Не знаю, их запретили в Америке Ну, по-моему, в Америке можно играть на всем, чем вы, чем захотите И лайк там хватает И гусли. Но музыка Это, это вибрация Что э, Вот у этих струнных инструментов Она замечательная, особая Это да, согласен Согласен Так, вот Вы расскажете о том, кто мы Ну, друзья мои Многие из вас, это те, кто пришли сюда специально, может быть, для этого Для того, чтобы посмотреть на этот мир, попробовать его Вы в чем-то, как это в современном мире, в мире, в мире называется Не волонтеры, волонтеры какое-то слово не очень хорошее А я бы сказал, добровольцы Как вот, знаете, добровольцы приходят Из верхних миров приходят, чтобы... Помочь, сказать, вот там, в, той, в том мире Ну, грязно Там это там живут каннибалы Они жрут друг друга Они они дикие Они вообще, это, это не существа, это животные и, и вы, может быть, ощущали, вам кто-то рассказывал о картинах этого мира И вы ужасались и думали, как же там ну, там есть существа, которым можно помочь Поднять вибрации этого мира И вы решились, пришли сюда и кто-то выдержал, а кого-то этот мир сломал и ужаснул И вы теперь, ну, некоторые даже вплоть до того, что находятся в, ну, в тяжелом положении Знаете, почему я сегодня грустный Знаете, вот у меня были сложные дни Вот, вы знаете, там с этими... С этим колдуном, с этим черным караваном. С сложнейшей недели я был в таком состоянии. В общем-то, еле держался, так может быть, храбрился там, знаете, перед вами. Пытался, но был в чем-то даже в каком-то отчаянном состоянии. На самом деле. И, знаете, как это сказать-то одна женщина. Хорошая женщина, действительно И тоже она же из, из тех же миров Из тех же миров И э, Нужно было ее поддержать То есть я ее держал какое-то время Держал какое-то время А Вот не хватило сил И я понимаю, что она Могла попасть в отчаянное положение Даже в чем-то Ну, как бы, наверное, может быть, в сумасшедший дом попала, Потому что в нужный момент я, наверное, не смог ей позвонить Не смог поделиться своей энергией И вот для меня это, ну, вот сейчас такая большая трагедия Именно в этот момент, когда она меня нахлынула И она, наверное, это почувствовала и ее тоже сбила с толку. Вот я не знаю, как Как Как теперь Вытянуть ее Мисти, как ты относишься К мухоморам и ай, А хуя... Ох, какие слова Друзья мои, я понимаю, я принимаю Многие эти вещи, но Знаете Если вы по-настоящему Хотите чего-то достичь не, вот не, не пробуйте это Это вот Это Ну, костыли Это то, что как бы Даст вам понять, что этот мир Не такой плоский, как вы думаете Всего лишь Но это не будет вашей силой У вас будут видения какие-то Образы вы да. Но без этих средств Вы до них дальше достичь не сможете ничего Это только средство, чтобы Убедить ваш разум что есть, существует еще огромный мир энергии Только всего, понимаете вот Ради единственной цели вы можете запутаться и кружиться в этом, в этом мире Вы будете там употреблять и эти, может быть, еще более какие-то сильные средства А это не будет вашей силой, это будет вашей слабостью Да, друзья мои Год белого льва Возможно и белого льва Но этот лев будет Очень непростой Так, Беларусь будет свободной от лукавого? Да, конечно будет Конечно будет Я думаю, следующий год Ну Покажет Так, мастер -карт. Я практиковал уже боюсь Борюсь с ведьмами на смерть делают Никому плохого не делал Вчера во сне видела одно, был удивлен, кто это В жизни при встрече обнимает и улыбается а, Да, дорогой мастер-карт, знаете Многие, вот ко мне многие обращаются люди Совершенно прагматичные, абсолютно прагматичные люди Которые знать, какие там ведьмы, какой там на смерть, какие привороты Вообще об этом даже думать не думают но жизнь их сталкивает, вот прямо прагматичных людей сталкивает Одна ведьма, другая ведьма, здоровье сыпется, жизнь сыпется И поначалу люди бегут к врачам, думают, что-то мне плоховато стало Ну, чуть, чуть легче становится, чуть тяжелее Потом, в конце концов, кто раньше, кто позже, приходит наконец к выводу Что это все, все чистая энергия, что на них влияют Они пытаются убежать и ведьмы оказываются и в других местах, вот на них колдуют, там, в семье, на работе, куда-то там, переедут в другую страну, и там будут эти ведьмы. Понимаете, это показатель того, что э, дело-то в вас, а не в них. То есть вы их притягиваете. Понимаете? Они выполняют функцию, они вас не будут жалеть, они вас убьют, в конце концов, если вы не будете развиваться. То есть это для вас сигнал, что они вас как бы... Они вас открывают Они вас по-настоящему Инициируют Они вас ставят на грань жизни и смерти И вы либо Возрастаете свой уровень вы Либо начинаете ну, Практиковать, заниматься знаниями И умеете себя оборонить Может быть бегаете по каким-то умникам Они вам помогают Потом не помогают Но пока вы не осознаете, что сила только в вас И эти ведьмы Вместо того, чтобы, знаете, вот как говорится, расцеловать их в обе щеки скажет ребята, ну когда они вас Если они вас не убьют Вот это да Вы будете им в конце концов Благодарны, несмотря на то, что это Может быть мерзчайшие создания Поэтому Работайте, работайте Это единственный метод Убрать И идти вперед Так Да, я наблюдаю, вижу, что много людей уходит Что это? Ну, как что? Большая, большая волна Большая чистка А будет еще больше Так, сегодня жгли костер Как говорил гончар Сила потока энергии шла вверх сильная Ну, хорошо, видите, вы не, это надо не просто сжечь костер А это, чтобы это был магический обряд Ритуал, вы жгли костер С намерением, тогда это настоящий костер Эх, Алексей, печать, как на Леди Винтер Ну, эти печати, они не, не видны на теле Их, э, они в основном у многих не, не печать черного каравана, это особая печать Особая печать Так, мистик, когда объединяться будем? А мы что, разъединены разве? Для энергии не существует расстояний И многие, вот те, кто поддерживает гончара и какие-то эти Они объединены Объединены не просто вот каким-то собранием и распичием чаев Объединены конкретными целями Они могут, это каждый индивидуальный И все же они могут собраться энергией своей Намерением для выполнения каких-то глобальных задач Вот это ценно Не то, что вот делешь, кто там главный Гончар, кто не главный А именно кто-то дает Вот это понимание А другие волей своей, намерением Объединяются и выполняют эту силу Они не то что свою силу Они через себя начинают пропускать Вот эти божественные энергии И работают Просто работают, некоторые даже не афишируют это Просто не афишируют Потому что кто громче всех кричит Тот чаще меньше всего делает Понимаете, так очень часто бывает Поэтому Работайте, меньше рассуждайте, а работайте, дорогой Виктор Сделайте что-то, получите свой опыт Намекните, если возможно, как вычленить составляющий голоса Вселенной А вы просто работайте с ним Вы, голос Вселенной, это энергия Как вычленить, а вашим намерением То есть вы его слышите в себе, расширьте его на какое-то вот расстояние Попробуйте у, уменьшить его, увеличить Поиграйте с ним Наполните им свою комнату Чтобы он звенел Увеличьте мощность Как можно больше, чтобы аж разрывалась И вот в этом В этой мощи у, Почувствуйте Захотите Вознамерьтесь Хотя бы просто желание Что вы хотите, чтобы он был ну, Вот этот вот ж, ж, Животворящий то есть вот именно вот этот фактор созидания в этом И почувствуйте, как вы наполняетесь силой, энергией Всего лишь ваше намерение Вы слушаете и намереваетесь Чтобы он здесь был вот этот вот. Вы выделяете Там есть и разрушающий фактор К примеру, вы хотите разрушающий фактор поставить Перевести на что-нибудь Хотя нет, я сейчас вам скажу, вы начнете бомбить, кого попало Нет, не будем с разрушающим Ну, к примеру, вы хотите помочь человеку, который находится где-то там, ну, в тяжелом состоянии Болеет там, и у него разрушается Вот, вот это намерением своим соединитесь, почувствуйте образ этот человека, фантом Там где-то, или в крайнем случае к себе перетащите И давайте вот, то есть, его этим... Голосом вселенной насыщать этим Звуком созидающим Чтобы он Покаянием Возможно ли снять печати Методов много Покаянием снять печати Черного колдуна Невозможно Невозможно Их можно снять Ну Вы знаете я, я же тоже Не все В то есть, говорить невозможно Это я для себя понимаю, что невозможно Я понимаю, что для этого существует В общем-то, одна формула Одна формула, которая состоит Из Ну, это да, это как заклинание, как мантра Как, как предохранитель в этом плане Я знаю все эти слова Я не знаю еще порядок и энергетику этих слов вот в чем дело это простая формула из пяти слов пяти слов ну одного языка но мало мало знать а нужно знать насыщенность поэтому так что за практика такая интересная откупить с чужой душой я в плане чтобы мной никто не откупился. Ну, как же, чтобы поддержать, знаете, вот нынешнее состояние головы, вот многие, те, кто сейчас уходит из этого мира, они именно уходят, как бы, чтобы поддерживать огонь в его вот этом угасающем теле. Поэтому... На Кириенко стоит печать черного каравана Похоже на то Так, много народу уйдет Много, много Ну а вам что бояться Чем, чем осознаннее, друзья мои тем, тем легче Что может делать простой человек Который почти не видит и не чувствует Душа каждого человека видит, дорогая Ольга, каждого. И ваша тоже. Мне часто говорят, я не вижу, я не чувствую, я ничего. Начинаешь вот с человеком работать и говоришь, а вот это как же? А интуиция, твой голос души, это, это видение. Это уже вы. Вы просто разум ставит барьеры, говорит, я ничего не могу, я простой человек. Душа каждого из вас не поста. Вы уже прошли огромный путь. Тысячи и миллионы воплощений. И ваша душа несет в себе гигантскую информацию. Вы уже многое знаете. Знаете, это не значит, что вы должны впихнуть в себя там сотни толстенных томов. Есть такие люди, библиотеки. А что толку? Чувствительность, умение работать душой. Все. Так, уважаемый мистик, почему у вас такое настроение? Это так на вас не похоже, когда на драйве всегда с чувством тонкого юмора. Да, друзья мои, я расстроен. Я понял, что одна одна ошибка не дает мне сегодня покоя. Одна ошибка, я Переживаю за, за одну женщину Я думал, что она вытянет, что с ней будет все в порядке А по-моему, нет По-моему, она как бы утонула в бездне, безумие Это ну, удар по моему вот этому... Но еще меня порадовал шаман Поддержал в этот сложный момент Поддержал Так, ну что же Сегодня, друзья мои Так Мистик, а что сделать вид, что ты снял печать А иначе ситуация патовая Ведь не отстанут Да, друзья мои, не отстанут И уже есть, как говорится ситуация шантажа и угроз но дело в том что в этих делах нельзя хитрить то есть знаете ну многие эти люди опытные и здесь вот вот это вот кручу верчу запутать хочу как говорится не пройдет поэтому либо да, либо нет. Но все же непросто. Поэтому что же. Так, ладно. Ладно. Ох, костры жгете Так, добрый ночи. Какой вопрос? Кундалини, йога и крия. Это одна и то же. Если нет, то чем отличаются? Нет, друзья мои. Крия. Кундалини ⁇ это разные, разные мастера. В чем-то есть сходство. Но Крие ⁇ это древнее искусство. Нет даже не этого, мира, не этого мира. И оно позволяет, если вы реально войдете в нее и начнете практиковать, очень быстро поднять ваш уровень энергетики, очень быстро вспомнить ваш, силу вашей души и достаточно серьезно продвинуться. К сожалению, люди всегда хватаются по верхам вот Думают, я вот изучу такую йогу, сякую йогу И все, все будет На самом деле, крутится, крутится на месте Так, расскажите про Нижние миры Ну, их так много, друзья мои Так много Это больше, чем стран в нашем мире и на что они похожи Да вы же были там Так что что вы Знаете Я с, Ну общаюсь с, с некоторыми людьми Осознанными, которые помнят Выкарабкивались из этих нижних миров И даже сейчас вспоминают о них И идут вверх Несмотря на то, что там Там они были Ну как бы демоническими сущностями А просто им уже надоело быть там И они понимают, что Пора пришла время, время ротации Они поднимаются вверх Искренне поднимаются, искренне растут Я таких знаю и И вижу Так, друзья мои Караван по миру или только Россия Нет, по миру, друзья мои По миру По миру Так, колдун их в рабство забирает Ну Сложная там ситуация Сложная ситуация Но что будет не сахар, это да Мистик, вы сегодня грустный, вы что-то нам не договорите Да все, я вам договариваю, друзья мои Просто что-то устал Сегодня И грустный, потому что Обидно Обидно переоценить свои силы и не помочь тем, кому можешь, мог помочь Знаете, вот это хуже всего Когда думаешь, да ну, все нормально, все уляжется вот, А нужно было только в какой-то момент, ну может быть, ночью не поспать Знаете, и протянуть руку человеку, который тонет А тоже так вот, знаете, думаешь, да, что завтра утро вечером А там пошло круговерть и вот сейчас смотрю на эту руку Думаю, а что ты, гад Тогда-то чу, чуял, что надо протянуть руку И не сделал этого А теперь тоже поздно Вот и думаешь так Себя виню Чего вы думаете? Слишком много текучки Слишком много текучки И вот какой-то момент Тяжело Какую практику посоветовать для обретения силы начинающим в это время Друзья мои, крея йога Великолепное средство для поднятия Каждый может ее заниматься Хорошо ли, плохо Неужели караван будет собираться несколько лет Караван уже пошел и будет идти туда несколько лет В нашем мире это так происходит Бывают другие меры, когда караван сразу переходит А здесь это будет вот такой поток, как река Идти, идти, идти, идти Пока не закончится Уважаемый мистик, как вы считаете, в космосе что важнее Верность или преданность, или творчество? Ну, знаете, все вот нельзя думать о каком-то одном понятии В чем-то, знаете, те, те боги, которых я уважаю Больше ценят, как бы, доблесть, честь и свободу Вот эти, наверное, понятия для них не, не значит, что они основные. Но ну, вот это вот как бы такие вещи, которые тоже подразумевают иногда жестокость. Уважаемый мистик, киты, дельфины существа с высокими вибрациями, как говорят, держат пространство водного мира, едят тонна рыбы. Как вы ответите на это? Ох! Вы тем, что киты едят. Рыбу вы оправдываете то, что вы жрете мясо Так часто бывает, знаете А вот эти вот, почему? А почему Христос накормил там рыбой Тремя там хлебами и рыбехой люди А почему это вот он? Значит и нам надо Значит и мы можем котлету сожрать Да, вот нормально Нормально такой отмаза там Значит, а почему, значит, вы живете в деревянном доме А елки запрещаете рубить? А? А вот почему? Вот, знаете, оправдывать А почему? Значит, мы значит, тоже можем кого-то убивать Нет, друзья мои Так а, Так, расскажите про варианты событий Хорошие из них есть, надеюсь Да, друзья мои, есть, есть Будет сложное время, но есть варианты Есть варианты, поэтому и проявляется все Знаете, вот и шаман сегодня написал, как говорится Держись, мистик не все, как говорится, так плохо. Почуял, почуял, вот что, что меня штормит. И, и песенку прислал. Я прям у меня, меня торкнуло. Я поразился. Думаю, как, как ты-то откуда знаешь это? А знает. Так, мистик, ты говоришь, что когда поведешь свой караван в другую галактику, значит ты знаешь, что там лучше, чем у нашей. Нет, друзья мои, я не собираюсь никакой караван в другую галактику вести. Это как раз черный караван движется в том направлении. И что там будет? Вот это самое самое важное. Попадая в другие миры, мы тоже забываем о предыдущем воплощении Нет, бывает не так Бывает не так Это в этом В нашем мире Такие правила В других мирах бывает совершенно иначе Так, Мистик, скажи, пожалуйста Собираюсь переезжать, хочу забрать домового А с тем, что делать? Они же Хочу забрать домового, а с тем что делать? Они же. А, ну вы думаете, что там домового еще один? Ну перенесите его, скажите ему на что собираетесь переезжать и в каком-то предмете там, ну, подберите и перенесите нового домового туда, в... То есть старого домового в новый дом заселите его туда. И, и, и со... если там есть, ну как-то договоритесь. Всегда можно договориться. Так. Мистик, волк пропал. Он жив вообще, как вы чувствуете? У него все хорошо. Волк, мне кажется, жив. Мне кажется, жив. Ютуб заблокировал канал Дэвида Айка. Как к этому относитесь? Ну, друзья мои, все, все, знаете, Ютуб начал блокировать многие каналы, поэтому вполне возможно и И тут и наш с вами канал грохнут запросто, поэтому что-то там не расстраивайтесь. Ну и грохнут в конце концов. В чем Свет клином-то не сошелся на Ютубе чего закончу я свою аскезу по поведению канала займусь другими делами так Эта небольшая армия может спасти планету но друзья мои а чем чем же мы занимаемся этим мы занимаемся Ладно, друзья мои Видите, сегодня Сложный день Поэтому Давайте Практикуйте Снимайте печати с себя не Черного каравана, не бойтесь их Они поставлены на тех Кто этого заслуживает И Вряд ли кто-то сможет их снять Скажу вам честно Вряд ли кто-то сможет их снять снять, То есть те люди которые их получили Получили их Абсолютно заслуженно Даже если это произошло Случайно И снять их Крайне сложно Я в этом мире Таких людей не знаю Но я же не все знаю Но боюсь под это дело Под снятие этих печатей Может Могут Пострадать очень много людей Потому что пытаться будут Потому что эти люди Не хотят уходить Они привыкли ну, Переламывать Подкупать Либо, ну, либо уничтожать Но Это Есть вещи которые Необратимы Поэтому посмотрим Посмотрим как все будет Ну на сегодня давайте завершим Сегодня мы уже 53 минуты, что-то у нас сегодня... Так, видите, я энергии мало, даже я вот, надел на себя вот эту одежду. Она несет на себе мертвую энергию, одежду мертвеца. Все, пока.